В день моя прибыль будет составлять 13 329 рублей, а общая прибыль 40 тысяч рублей. Если вам интересен метод заработка в интернете, то обязательно досмотрите данное видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами.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 Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 5 уровней в глубину. 12%, 3%, 1%, 1%, 1% и 1%. Зарабатывать с вложениями мы будем на трех тарифных планах. Все они идут сроком на 72 часа. 125%, 150%, 200%. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Начисление прибыли каждый час. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании. Как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. участников на данный момент 33 человека. Проинвестировано более 28 тысяч рублей, выплачено 384 рубля. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта.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 Захожу я на третий тарифный план, то есть 200% за 72 часа. Начисление прибыли каждый час. платежную систему я выбираю карты и инвестирую я 20 тысяч рублей. Выбираю карту МИР. Ввожу свою почту. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данные реквизиты и мы с вами продолжим. Как мы видим, инвестировано у меня 20 тысяч рублей. Также у меня есть 3 реферала и также у меня уже есть процент от рефералов. Давайте я перейду к партнерам. Мы видим то, что у меня есть один активный партнер, который вложил 10 тысяч рублей. Прибыль с него мне составляет 1200 рублей. Давайте сейчас я перейду в свои депозиты.